И Всем привет, это канал Водова стрима и я ведущий Аннигилятор. Сегодня хотел бы поделиться своим впечатлением от новой ребалансовой техники на супертесте в 9.20, появлении в вафли e 100 а также появлении нового новом танке 10 уровня Франции, который можно получить на халяву. Ну давайте начнем разбираться с древом исследования СССР. Тут очень много всего интересного. Ну, Написано, в принципе, вода, здесь можно не смотреть, потому что это все приведенка, а нам нужны точные цифры, которых почему-то не показали, потому что, наверное, все-таки супертезы, и они боятся, что будет много войны. Ну и начнем с самого первого, это т 74 первый образец. Он мне нравится, танк хороший, недооцененный, его еще и апают, просто жизнь будет прекрасна владельцев данного аппарата. Что у нас произошло? Уменьшили у нас разброс орудия при повороте ходовой, при движении. Также у нас сведение улучшилось. Кстати, тут все-таки, да, было не так себе, немного плоховато у него, но стало уже гораздо лучше. Дальность обзора нам апнули, потому что мы были слепые до безобразия. И подняли, конечно, пробитие до 190, но мне кажется, маловато. В нынешний прем уже пробивают по 200 и выше. Все-таки маловато. Я бы немножко еще апнул ему бронепробитие. Ну и, в принципе, углы. Углы. У нас все-таки на один меньше градус стало Это здорово. Но увеличение боезапаса, ну, в принципе, в основном хватает. Я бы не сказал, что прям очень сильно не хватало. Но чем больше, тем лучше. Перейдем к следующему премиум танку. Это т 44 -100. Здесь, в принципе, все то же самое. Его неплохо апнули. Разброс. На 15 уменьшили. Перезарядка стала чуть комфортнее Время сведения чуть комфортнее Ну и пробитие сделали соответственно Как у Т-54 уже первого образца Так, это были премы Ну давайте посмотрим что оно стало с Т-44 Т-44 тоже у нас все прекрасно У нас вот, тоже неплохо так апнули Тоже, ну все, все, как обычно Разброс, разброс, разброс, разброс время перезарядки, кстати, уменьшили. вот по крайней мере у 122-миллиметрового орудия, я вот, честно, я просто не понял, кто с ним еще может кататься. я по крайней мере особого смысла в этом орудии не вижу. самое интересное, это у нас уже вот эти вот э, сотка. уменьшилось у нас время перезарядки и время сведения, соответственно, тоже. И я бы, ну честно, 122 я бы нафиг убрал. Оно, по-моему, не надо. Ну и бронепробитие сделали таким же, как у 4400-й Так, самое важное, это у нас, ну не то, же самое важное, все знают, что Т-54 у нас один из таких самых знаменитых танков. Вот, и у него изменили сразу два топовых орудия, одно из которых 54, если не ошибаюсь, идет на 62-ку, и 100-миллиметровая Д-10 идет на 140-го. В принципе, D10 было у нас самым лучшим орудием, в отличие от двойки, точнее D54, который идет на 62. -ку. Вот, они тут полностью перехреначили, полностью все изменили. И теперь уже нельзя сказать, что <с> D54 лучшее орудие. Теперь самое удачное орудие это все-таки D10, который идет у нас на 62. -ку. Оно более комфортно стало за счет того, что ему уменьшили разброс, а d54 увеличили его. И соответственно время перезарядки здесь уменьшили, здесь увеличили. То есть сами понимаете, что все-таки в лучшую сторону теперь уже смотрится d10. Помимо всего прочего, ему усилили бронирование башни и корпуса. Ну, пока еще непонятно насколько, так как цифры мы не имеем. Ну и маленьким бонусом угол склонения орудия с минус 5 сделали минус 6. Это очень замечательно. Вот, если переходить к десятке 140 то у него усилий бронирования крыши, цифры также, соответственно, неизвестны, но это очень хорошо, потому что ему этого действительно не хватало, он последней 62 был в этом плане немного ущербный Немаловажно что у нас также апнули наконец-то и ИС ИСА-7, потому что с появлением китайских танков э в ну, не понял, как 5А, который новенький у нас Вот, ИС-7 смотрелся ну просто убого Кроме башни ВС-7 ничего нету. Все, во всем остальном он просто проигрывал. Давайте посмотрим, что все-таки сделали. Ну, мощность двигателя, ну, я бы не сказал. В принципе, будет также двигаться у нас. Разброс движения ходовой уменьшили. Разброс поворота ходовой, соответственно, тоже на 16, извиняюсь. Вот, ну и разброс орудия при повороте башни, соответственно, меньше аж на 25%. Теперь, по крайней мере, тех, кто не мог им овладеть, более комфортность я будет чувствовать на данном танке и помимо всего прочего время сведения уменьшили на 0,2 секунды, в принципе тоже неплохо, нам повысили прочность всего лишь на 250, но 250 вы сами знаете, бывает и 7 живет и 100 хп очень и очень долго поэтому это тоже неплохой плюс ну в принципе неплохо неплохо, но не знаю как оно зайдет, все таки по моему даже с таким апом он будет проигрывать новую Японцу, ой, новому китайцу, пардон То, что вызвало много возмущений у людей Это ИСУ-152 Потому что ИСУ-152 по факту понерфили Но, в принципе, я с этим нерфом отчасти согласен Дело в том, что у данного танка, вот этот БЛ-10 У него пробитие было 280 чем-то Теперь с новым орудием у него пробитие будет 260 с чем-то. Ну, как бы на 20, ну, это прилично, но я бы не сказал, что намного прилично. Потому что раньше на 152 даже на голде не катали, там, ББшками все крыли. Вот, ну, помимо этого минуса, у нас еще у новой пушки будет сведение чуть хуже, соответственно, попадать уже будет не так комфортно. Так что это, в принципе, однозначный нерв. И то, что нам накинули 190 хп, ну, это тоже как бы ни о чем. В принципе, большую роль оно не сыграет. Ну да, да, пушку жалко, но в принципе я согласен. Пушку, мне кажется, все-таки надо было убирать. Все-таки имбовала она с этой пушечкой. Вот. По поводу 704 у нас, э, ну, соответственно, это DS4 и стоимость уменьшена для того, чтобы люди быстрее его прокачивали. Тоже, в принципе, не слабенько, да, так э, на 70 скидочка. На другие бы танки так сделали. Вот, и Объект 268, в принципе, неплохой аппарат, и при условии того, что мы ему апнули углы газориентальной наводки с 11, а у него, по-моему, 6 или 7, ну, почти, почти в два раза, ну, почти в два раза, да. Ну, скорость полета снаряда, в принципе, ну, знающие поймут не знающим придется привыкать немножко. Вот на этом как бы все, в принципе, в принципе, я считаю, неплохой Ап! За исключением одного нерфа Давайте посмотрим дальше Помимо всего прочего, здесь у нас также появились и французы, и немцы, и японцы Но ну, до них все дойдем постепенно Начнем у нас с французов По французам ну, далеко не будем листать Самое важное это то, что у нас у фожика 8, 9, 10 Стало одинаковое механическое заряжание То что у них стали барабаны а, у, восьм... у Восьмерки у нас, по-моему, три снаряда, да, три снаряда. У девятки стало четыре снаряда. И у нового танка, у нового танка, который называется АМХ 50 Фоч, Б, который станет у нас на замену Фача, у него орудие стало шести зарядным, если не ошибаюсь, да? По-моему, шести зарядное. Эй, моё, потерялся немножко, да? По-моему, то также 6-зарядная, как и у Фача. Фача, Фача, Фача. Транфоч 10, и 6 нарядов у нее должно быть. Вот, да, 6, 6 срядов. Все, отлично. Фача 50B, 6 снарядов. Красота. Так, поехали дальше. Кстати, помимо всего прочего, не хапнули бронирование. Но ну, до этого еще, в принципе, дойдем. 13,75, стоковое орудие. 2 снаряда добавили. Смысла вообще выносить в почто вообще не понимаем. Оставили бы 42. Думаю, никому это не повлияет. Помимо всего прочего, у нас также... Так, так, так. Вот, бачата. Самое главное, кстати, чуть не забыл. Тут много главных новостей. Бачата по просьбе игроков не трогают. Думаю, навряд ли они тут провели результаты. И стало все нормально. Скорее всего, то, что игроки, наверное, навайнили. Накричали на них, набежались. Его вот и оставили. Вот. Также нам добавили снаряды на бочада на орудие 100 мм потому что три снаряда зачастую не хватало под конец боя у некоторых просто не оставалось ну про реализацию при молчу но все-таки 12 снарядов это не слабенько а по поводу МХ-30 и МХ-30b в принципе их в основном апнули за исключением ну по сведению по разбросу по перезарядке их апнули, но их понерфили в плане бронепробития Для того, чтобы данные танки стали, может быть, более точными, но пробитие стало меньше И за счет этого танки переходили на ближнее действие При условии, кстати, что им апнули немного бронирования Так, так, так, где у нас средние танки? Вот, ну, потихо бронировали Ну, как обычно, тут вся приведенка и толком непонятно, какие у нас цифры получатся в итоговой ну, про фача я сказал, им апнули э бронирование с бортов и солба. Точной цифры пока нету, поэтому неизвестно. Скринов тоже нет. Так, так, так. Ну, барабан заряжаются, Как, в принципе, все сказал. По факту, по факту, бачата не тронули. Ну, тут... А, 50-100, ⁇ -мо ⁇ чуть не забыл. Мне, дан... Мне данный танк, кстати, очень нравится. Танк хороший, у меня в ангаре он стоит, если я не ошибаюсь, по-моему, я его не продал. Я периодически продаю, покупаю, там по-разному бывает. А у него углы склонения орудия улучшили в лучшую сторону, с минус 6 до минус 9. И теперь мы спокойно можем уже не полностью всем танкам выехать, а высунуть башенку и откидаться. А не нашим большим картонным бортом ловить снаряды противников. В принципе... По большей части хорошие ап 50 100 это вообще я чувствую, я пойду все-таки фача выкатывать. Все-таки надо, наверное. Уже хочется чуть нибудь новенького, тем более еще барабаны заряжания на 6. Красота. А по поводу немецкой ветки тут больших изменений у нас не было. Все, что у нас было, это у нас маушину. Так, проходимость немножко ап апнули. Ну, я бы не сказал, что прям намного лучше будет. Мауса все таки бронирование не тронули, ему просто немножко нерфанули орудие, и оно теперь у нас перезаряжается не 12, а 13. Ну, в принципе, сколько там, со всеми плюшками, со всей фигней выходило там, ну, 10 с копейкой перезарядка. Ну, будет 11. Я бы не сказал, что прям уж так сильно его нерфанули, боятся-боятся тронуть броню. Ну... Зато прочность нам немножко снизили, ну блин, 3200-3000, по-моему, Мауса даже не почувствовать. Стоит у меня в ангаре Яга 8.8, которую тоже немного апнули, но она уже потеряла свою актуальность. А, разброс орудия от движения ходовой ми минус 6, от поворота ходовой тоже 6. По факту ничего толком не сделали. Скорость поворота 20 до 26. В принципе... Яго уже не играется Я бы его даже, кстати, уже, наверное, все-таки не рекомендовал Потому что он устарел А помимо всего прочего У нас апнули американские танки Цифры также не смотрим Потому что это все фигня Нету точных цифр Паттон усиления бронированный башен И топовый паттон у нас убрали Что сделали, в принципе, правильно Давно было пора Это альтернативные орудия <coughs> бардон. У десятого паттона Смысла я от них вообще не наблюдаю Потому что, ну, бессмысленно И зачем? Я купил десятку И хочу сразу же ехать и нагибать, правильно? А не ждать, пока я прокачаюсь до топового орудия Это, в принципе, было верное решение Ну и, соответственно, броня Броня Вот, кстати, меня очень удивило Почему в этом почнете нету британцев Хотя недавно показывали, что Скрины с теста Все, и мапнули башенки и некоторым даже корпус, особенно 4202, если не ошибаюсь. Ладно. Ну, их нет, а говорить о них будем мало. По поводу японских э, тяжелых танков. Э, Начнем мы, ну понятно, цифры, цифры, цифры, цифры, неинтересно, сразу скажу, уже говорил. Начнем мы, конечно, с UI Экспериментал. Э, у него забрали ствол, который он наносил, 300, если мне понять не изменяет, ну, может, плюс там 50, не помню, по-моему, 300. Вот, и оставили орудие, можно так сказать, стоковое, которое не так сильно дамажит. Ну и соответственно апнули ему немного пробития, за счет этого он стал больше танковать и стал более скорострельным. Как оно заиграет, посмотрим. В топе, думаю, будет, будет нагибать. Единственный минус это то, что ему э, очень жестко порезали максималку с 40 до 25,2. Я просто не понимаю, ну, ну до хрена, до хрена, я бы ну, сделал ну 35-30. Ну, не хотите сильно сделать ему 30, но 25, ну это я не знаю, это. Какой-то не, не до Маус. и его. Вот. По поводу И уменьшили бы бронепобитие. В общем, по этим. По японцам у них просто добавили ему уязвимые места чтобы можно было данные танки хотя бы хоть как-то пробивать. Ну, думаю, как стреляли голдой, так и буду стрелять. А, по поводу Охошки ему добавили голдовые снаряды. Э, не, не скажу, ББшки или фугасы, ну, врать не буду. А, по хэвику 4 и Хевику пятому соответственно, также добавили уязвимые места. Вот, и понерфили ему э, скорость ходовой, скорость поворота ходовой скорость поворота башни в принципе это было правильно ну, чтобы они меньше крутились и были такими маленькими неуклюжными движатами или кто то у них в типа, Японии панды да? вот и на этом как бы по факту все но я как и говорил хотел рассказать по поводу еще вафли е100 которая к сожалению появится только на китайских серверах И думаю она как писали в комментариях вконтакте у меня будут сто... будет продавать по цене там тысяч ну, вонгу 20-30 тысяч точно Они будут, наверное, стоить Знаете, местами же захотелось попасть На китайский сервер и купить себе этот танк. ну, жаль, я Не имею жены Которая является дочкой Олигарха А таких денег у меня, к сожалению, нету Чтобы купить себе Ну и на этом, в принципе, все По факту я подведу большой такой Быстренький итог Японцы согласен уязвимые места и помедленнее их сделали это согласен согласен согласен по американцам тоже согласен но мне кажется надо еще их немножко апать потому что мне кажется башни не такие крепкие будут вот по немцам в принципе ничего толком не сделали поэтому особо зацикливаться не будем по французам неплохо десятому а, кстати, я же так и не сказал, что если у вас есть ФОЖ-155 на данный момент Либо вы успеете его закачать До выхода основного клиента Так, что-то окошко вылезло Вот, до выхода клиента Вам бесплатно дадут АМХ-50 ФОЖ-Б Который появится в ангаре Кстати, у этого же танка, точнее уже ФОЖ-155 Появится в линейке ЛБЗ следующим, Ну, не в следующем, может через несколько пачек да, там они Но главное, что этот танк уже будет В ЛБЗ-шках так, ну тут, при этом, они тронули красавцы, а ну, и особенно на них никто не играл, мало там. В принципе, 50-100 апнули, местами будет даже имба в умелых руках. Ну и по советам, в принципе, с советами я полностью согласен, даже, наверное, не буду делать никаких исключений. 152 все-таки тоже согласен. Но ну, на этом было мое личное мнение по ребалансу техники в супертесте обновления 9.20. Если вы со мной согласны, либо не согласны, пишите в комментариях, обсудим, поспорим, подеремся. Всем спасибо, что смотрели, это был канал Водова Стрима, я его ведущий, Анигилятор. Пока-пока.